приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 13 вариант из сборника Ященко ЕГЭшного от 2023 года на 36 вариантов. Меня зовут Виктор, это канал Просто-Понятно. Сегодня мы разбираем математику, естественно, и давайте посмотрим первое задание. Около трапеции описана окружность, периметр трапеции равен 38, средняя линия равна 11, найдите боковую сторону Трапеции. В чем смысл? Трапеция, вписанная в окружность, однозначно равнобедренная. Второй момент. Средняя линия равна 11. Средняя линия это полусумма оснований. Соответственно, сумма оснований будет 22. И в таком случае, если вы из периметра 38 вычитаете читаете 22, у вас остается 16. И 16 это сумма двух одинаковых боковых сторон. В таком случае, если мы одну боковую сторону принимаем за х, то мы можем написать, что 2х... Равно 16 и в таком случае x равен 8. Вот в принципе все решение на данное задание. Основанием пирамиды служит прямоугольник. Одна боковая грань перпендикулярна плоскости основания, а три другие боковые грани наклонены к плоскости основания под углом 60 градусов. Высота пирамиды 6. Найдите объем. Рисунок понадобится немножечко другой. Этот что-то совсем мелковатый. Во-первых. Во Во-вторых, давайте немножко опустим экран. А то что-то у меня высоковато находится. Нарисуем пирамидку. Раз, два, три, четыре. Вот здесь будет пять, вот здесь будет шесть. Хорошо. Введем обозначение. Например, а, Б, С, Д, С. Ну и вот эта боковая грань С, А, она будет перпендикулярна плоскости основания. То есть она будет проходить через перпендикуляр С, Теперь нам надо определиться, где будут углы по 60 градусов. Нам понадобится тут знание теоремы о трех перпендикулярах. Кто не знает, погуглите, посмотрите обязательно. Это одна из самых основных теорем. Смысл в чем? Если мы проведем HM параллельно AD, то вот здесь будет прямой угол. То есть угол DMH будет прямой. И вот в таком случае, по о трех перпендикулярах, SM тоже будет под прямым углом пересекать CD. Потому что HM есть проекция SM на плоскость ADC. Следовательно, в точку M мы провели два перпендикуляра. И угол SMH есть угол между плоскостью SCD. И плоскостью основания ADC. То есть, вот первый угол 60 градусов. Абсолютно одинаково находятся два остальных угла. Это угол SAH. Он будет 60 градусов. Почему так? Дело в том, что у вас уголочек HAD прямой. Из-за того, что в основании прямоугольник. Так как SH тоже лежит под прямым углом A к плоскости ABC. То AH есть проекция SA. На плоскость. Ну, а раз проекция перпендикулярна, то наклонная перпендикулярна. И, соответственно, вот между двумя перпендикулярами у нас получается и угол между плоскостями. И аналогично абсолютно вот здесь прямой уголочек. Здесь прямой уголочек. Значит, вот этот уголочек. А именно SbH тоже 60 градусов. Вот, в принципе, все они как находятся. Теперь давайте смотреть. У вас высота пирамиды, то есть наша SH 6. Для того, чтобы найти объем пирамиды, нам надо узнать площадь основания. То есть нам надо знать... HM, и нам надо знать AB. Для начала рассмотрим прямоугольный треугольник SHM. Что в нем известно? Так вот, SHM. Он, естественно, прямоугольный. Вот здесь 60 градусов, а вот здесь 6. Понятное дело, что SH делить на HM, в таком случае это тангенс угла M для данного треугольника. Следовательно, чтобы найти HM, надо SH Поделить на тангенс n. То есть, на тангенс 60 градусов. Это корень из 3. То есть, 6 делить на корень из 3. прям так и оставим. Второй момент. Рассмотрим треугольник SAB. Что про него мы можем сказать? Он равнобедренный и у него по 60 градусов углы. То есть, мало того, что он равнобедренный, он у нас равносторонний. Если мы провели SH, который равна 6. То для того, чтобы найти, например, SB, достаточно SH. Поделить на синус угла B. То есть 6 мы делим на корень из 3 на 2. В результате у нас получается 12 делить на корень из 3. Ну и в таком случае, конечно же, объем это 1 третья площади основания. То есть 1 треть 6 корней из 3 на 12 на корень из 3. И на высоту, то есть на 6. Что у нас тут получается? Ну сократим, ладно. Сократим еще раз. И остается 4 на 12. Это в свою очередь 48. Вот такое вот решение для данного задания. Достаточно объемное получается. На клавиатуре телефона 10 цифр от 0 до 9. Получается, надо найти вероятность того, что случайно нажатая цифра будет четной и меньше 7. Единственный нюанс, который тут надо понимать, что 0 тоже четная цифра. То есть 0, 2, 1. 4 и 6. Таких цифр, которые четные меньше 7, 4 штуки. Соответственно, вероятность того, что будет нажата четная цифра меньше 7, 4 к 10. То есть количество этих цифр к общему количеству цифр. Это 0,4. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в первом закончится 0,25. А, вообще не в первом, а вообще в автомате 0,25. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах 0,1. Соответственно, десятая. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе закончится в обоих автоматах. Смотрите, какой момент. Если бы у вас были независимые друг от друга автоматы, то есть события. То вот а, в одном автомате заканчивается с кофе вероятностью 0,1. То вероятность, что в двух закончилась кофе. Это, соответственно... Не, не так. У вас 0,25. Да, чуть-чуть перепутал. То есть, это было бы 0,25 на 0,25. То есть, по результату вы бы получили 0,625. А вам говорят, что у вас 10 То есть, видите, расхождение. Это значит, что события, то есть, автоматы и события, естественно, друг от друга зависимы. В таком случае, там действуют немножко другие формулы. А именно, у вас... Вероятность того, что закончится хотя бы в одном автомате кофе Давайте возьмем это за ПА, Это вероятность того, что закончится в первом Плюс вероятность того, что закончится во втором Минус вероятность того, что закончится в обоих Ну Это вполне логично, даже если порассуждать как бы, Когда вы складываете, вы уже учитываете вероятность того, что закончится в обоих… Причем два раза Поэтому один раз мы вычитаем Следовательно, это будет 0,4. То есть, это вероятность того, что у вас хотя бы в одном закончится кофе. Но, соответственно, вероятность того, что в обоих останется к концу, это противоположное событие как таковое, что хотя бы в одном... Точнее, хотя бы в одном. В обоих останется. Это единица минус 0,4. То есть, 0,6. Смысл в чем? Вот у вас первый автомат второй. Здесь есть, здесь нет. Здесь нет. Дальше, здесь нет, здесь есть, здесь нет и здесь нет и в обоих есть. Так вот, хотя бы в одном закончится это вот сумма вот этих вероятностей, а в обоих останется вот это. Ну и вот получается, что это противоположно вот этому. Ну соответственно 0,6 у вас ответ. Решите уравнение, если у нас несколько корней, надо записать меньше из корней. Ну что тут? Мы спокойно добавляем единицу и крест-накрест перемножаем. То есть получается x на x плюс 13. В свою очередь составляет 8x, соответственно, плюс 36. Естественно, раскрывать скобки приходится, переносить все в одну часть и решать квадратное уравнение обыкновенное. То есть будет x в квадрате плюс 5x минус 36 равно 0. Ну, тут у нас что? Сумма корней, соответственно, минус 5, произведение корней минус 36. То есть, корни подбираются легко. Это минус 9 и 4. То есть, по теореме Виетта. На выходе нам необходимо меньшее из корней указать. То есть, конечно же, это будет минус 9. Дальше у нас найдите значение выражения. А что надо помнить тут? При умножении степени с одинаковыми основаниями основание остается, а показатели степени складываются. То есть будет плюс 1 минус 3 корень из 10. А определение вычитается. То есть дальше будет минус корень из 10 плюс 1. Почему так получилось? У вас будет минус корень из 10 минус 1. И когда вы скобку раскроете с учетом минуса, естественно, знаки поменяются. Далее. Эти у нас корни взаимоуничтожаются, Остается 2 в степени минус 3 плюс 1 плюс 1. То есть, остается 2 в степени минус 1. Это 0,5. То есть, 1 2, ну, или 0,5. Записали. Материальная точка движется прямолинейная по закону. Найдите скорость в момент времени t. В чем смысл? Дело в том, что производная функции изменения расстояния есть функция скорости. Поэтому мы спокойно находим производную вот этой функции. Получается, производная t в кубе это 3t в квадрате. Умножаем на минус 1 третью. Это минус, соответственно, t в квадрате. Дальше, производная t в квадрате это 2t, но умноженное на 4 дает 8t. Производная минус 3t это минус 3. Производная 15 0. И нам необходимо найти скорость в момент времени 7. То есть Нам фактически надо найти... В от 7. Спокойно подставляем эту семерку вместо Т. И считаем. 8 на 7 это 56. Ну и соответственно минус 3. Сколько у нас там остается? Остается у нас 4. Записали. Для обогрева помещения. Температура в которой поддерживается так на уровне. Бла-бла-бла. Что надо знать? Т от П это 20. М 0,5. ТВ 72. Есть формула. Сколько у нас расстояние проходит водичкой ТХ. С4, 200. Что это у нас? Y? 63, да? Альфа, полтора. Надо найти, до какой температуры охладится водичка, если длина трубы радиатора 100 метров. То есть, фактически, нам надо Т найти без всяких индексов. Хорошо, подставляем те значения, которые у нас есть. Есть у нас 100. Дальше. Есть у нас полтора. Дальше есть С, да? 4, 200. Есть, соответственно, 0,5. Есть 63. Ну, логарифм, конечно же, он еще и по формуле идет. Дальше будет 72 минус 20 и t минус 20. Вот фактически наше уравнение. Ну, что тут можно, в принципе, поделать? Во-первых, сокращать вот на 21. Здесь там 3 будет. Здесь соответственно 200. Да? Здесь останется 100. Здесь останется 2. Здесь останется 50. Поделите обе части на 50. То есть у вас получится 2 равно логарифм 52 на t-20 минус по основанию 2. Ну а дальше что? Дальше идут свойства логарифмов. То есть это вот в этой степени дает вот это число. То есть 2 в квадрате это 4 равно 52 на t минус 20. К четверке добиваем знаменатель единицы и крест-накрест перемножаем. То есть получается 4t минус 80 равно 52. Отсюда 4t равно соответственно 132 и делим спокойно обе части на 4. И в данном случае получается 33. Вот, в принципе, ответ на данное задание. Имеется два сплава. Первый содержит 5%, второй 14% в меди. Масса второго больше массы первого на 5 кг. Получили двух сплавов. Третий содержащий 12% в меди. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах. Давайте немножечко порисуем. Вот у вас есть Раз, сплав. К нему прибавляется второй сплав. На выходе мы получаем третий сплав. Масса нам, конечно же, неизвестна. Поэтому здесь берем x килограмм. А здесь на 5 килограмм, соответственно, больше x плюс 5 килограмм. На выходе получаем, естественно, 2 x плюс 5 килограмм. То есть массы просто сложили. Первый идет 5 То есть в нем меди 05 x килограмм. Второй идет 14 то есть в нем меди 0,14 на х плюс 5 килограмм И третий на выходе получается 12%. То есть в нем меди 0,12 на 2х плюс 5 килограмм. Понятно, что вот эта медь получилась из вот этой и вот этой. И мы, соответственно, пишем уравнение. Это 0,5х плюс 0,14х плюс 0,7 соответственно равно 0,24х. Ну и тут получается плюс 0,6. С х переносим все в одну сторону. Без х переносим все в другую сторону. Что тогда у нас с вами получается? Так, получается 0,1 ага. равно в свою очередь 0,0. 5 сотых x, Ну и естественно х в таком случае будет равен 2. Но нас просили массу третьего сплава найти. То есть она будет 2 умножить на 2 и плюс 5. То есть она будет составлять 9 килограмм. Поэтому девятку запишем в ответ. На рисунке изображен график функции. Да, гипербола у нас дана, да, надо найти значение в функции в точке минус 1. Что нужно понимать? Фактически надо знать просто как двигается график функции. Двигается он достаточно легко. У вас есть стандартные, скажем так, эталонный график гипербола, с которым идет сравнение. Это y равно единице делить на x. Он проходит через точки 1, 1. Ну и соответственно, минус 1, минус 1. И имеет горизонтальные асимптоты. Вертикальный асимптоты Это оси наши. Здесь же что мы видим? У нас горизонтальная асимптота. Вот она. Она сдвинулась на единицу вниз. Это значит вот этот коэффициент. А равен минус единице. Кроме того, если бы он просто сдвинулся, у вас бы проходила через вот эту точку и шла вот так бы. Ну и соответственно через вот эту точку. А у вас эта точка сдвигается во сколько раз? Вместо единицы относительно горизонтальной асимптоты она у вас получается сдвигается на 1, 2, 3 и аж 4. То есть у вас в 4 раза увеличивается. Значит, кашечка равна 4. То есть, мы получаем с вами f от x равно 4 делить на x минус 1. Это первое. И второй момент. У вас она перевернутая. То есть, у вас не вот здесь и здесь находится. А изначально находилась вот так вот. Это говорит о том, что есть вот здесь минус. Вот, в принципе. Как это все происходит. Потому что вот это график как раз y равно минус 1 делить на х. А вот это y равно 1 делить на x. Кому, конечно, тяжело такие рассуждения. Они только поначалу тяжело. Вы спокойно системой решаете. Возьмите там две точки и не парьтесь. Все. И нам надо найти f от минус 8. То есть f от минус 8 тогда будет равно минус 4 на минус 8 и минус 1. То есть получается 1, 2, минус 1. Это, естественно, минус 0,1. Пять десятых. Записали. Так. Найдите наименьшее значение функции на отрезке. Естественно, находим производную. Производная косинус х это минус синус х. Естественно, 42 как коэффициент остается. Мы получаем минус 42 синус х. И минус 45. Приравниваем это к нулю. Ну, чтобы найти. Смысла на самом деле приравнивать нет. Почему? Значение синуса х как таковое располагается в промежутке от минус 1 до 1. Значит, значение минус 42 синус x располагается в промежутке от минус 42 до 42 при всем желании нашем. Значит, значение минус 42 синус x минус 45 располагается от минус 87 получается до минус 3. То есть значение нашей производной всегда меньше 0. Значит, функция всегда убывает, абсолютно всегда. Если нам необходимо найти наименьшее значение функции на отрезке, то есть у вас функция идет вниз каждый раз, то наименьшее значение, конечно же, будет в конце промежутка, то есть вот в этой точке. То есть в нашем случае это 0. Поэтому спокойно подставляем функцию 0. 42 косинус 0, минус 45 на 0, ну и соответственно плюс 35. Косинус нуля это у нас единица, получается 42 до да, 35, это естественно 77. Вот в принципе ответ на 11 задание. Сейчас мы с вами будем смотреть 12. -е. Решите уравнение, найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку. Что надо понимать тут? Некоторые нюансы. Первый момент. 9 степени х плюс 1 мы можем разложить как 9 на 9 степени х. При этом 9 в степени х можно представить как 3 в степени х и в квадрате. Аналогично 6 в степени х плюс 1 мы можем представить как 6 на 6 степени х. Или 6 на 2 в степени х на 3 в степени х. Ну и соответственно 4 в степени х плюс 1,5 мы можем представить как 4 в степени 1,5. Это как бы 2 в квадрате и в степени 1,5 на 4 в степени х. То есть, это будет 2 в третьей, то есть, 8 на 2 в степени х в квадрате. Для чего это делалось? Дело в том, что вот это называется однородное уравнение второй степени. Насколько я, конечно, помню. Да. Давайте запишем, что у нас получилось. Надеюсь, что я правильно назвал его. Если неправильно, напишите в комментариях. Так, здесь 6, 2 в степени x и 3 в степени x, Ну и, соответственно, плюс 8 на 2 в степени х в квадрате. В чем смысл? У вас есть квадрат функции, функция, функция, квадрат функции. То есть вы спокойно обе части делите на одну из функций. Что тогда получается? Получается тут. А, кстати, я вот здесь троечку забыла. Она у нас была. Получается 27 на 3 в степени x на 2 в степени x в квадрате. Минус 30 на 3 в степени х на 2 в степени х. Дело в том, что мы делим на квадрат. Поэтому вот с этой сократиться останется просто 2 в степени х. Плюс 8 равно 0. Ну и тут уже обычное показательное уравнение. То есть прям напрашивается замена. Мы берем спокойненько, заменяем. Так, замена. 3 вторых в степени х заменяем на у. Учитываем, что у однозначно больше 0. Получается 27у в квадрате минус 30 y плюс 8. Тут придется использовать дискриминант, конечно же. То есть, что там у нас выходит? Даже лучше четверть дискриминанта. 15 в квадрате, то есть 225. Минус 27 на 8. Это 216. Соответственно, на выходе получаем 9. Следовательно, у это у нас 15 плюс 3. Делить на 27, что дает 2 третьих. Ну и соответственно y второе это 15 минус 3 делить на 27 это 4 девятых. И если сделать обратную замену, давайте чуть, чуть пониже опустим. То у нас получается, что 3 вторых в степени x равно 2 третьих. Единственный момент, 2 третьих мы представим как 3 вторых в минус первой. Ну и аналогично 3 вторых в степени х у нас равно 4 девятых. Или 3 вторых в степени минус 2 уже. Очевидно отсюда, что с одной стороны х равен минус 1, с другой стороны минус 2. Вот решение на пункт А. Теперь пункт Б. Мы учтем, что π это примерно 3,14. То есть, значит, π на 2. По модулю это примерно 3,14 делить на 2 по модулю. То есть, примерно, даже давайте не примерно напишем, а между, соответственно, 1,5 и 1,6. Вот так. Следовательно, минус 1 у нас войдет в отрезок, а минус 2 не войдет. Ну, потому что мы по модулю смотрели. Здесь, соответственно, отрезок от минус 1,6... Минус 1,5. Вот так получается. До 1,5. 1,6. Вот такая вот штучка. Хорошо. А в правильной треугольной призме у нас на ребрах АС и БС отмечены соответственно МН. Даны отношения надо доказать, что плоскость МНБ1 проходит через середину ребра АС1. Давайте накидаем для начала правильную треугольную призму. Раз она у нас правильная, то в основании лежит. Равносторонний треугольник это первое. А второе, что у нас боковые ребра перпендикулярны плоскости основания. Да? Нарисовали. Сколько тут три точечки надо дать. Ну, бух с ним будет, пусть будет три. Ты, тик, тик, так. Во, у меня получилось кривовато, но получилось. Ведем обозначение АВС, А1, б 1 С1. Что получается? У нас есть точка M, а там а, M М, там АМ к МС 2 к 1. Ну, бог бы с ним, здесь пусть будет М. У нас есть N, так что Cn, к, соответственно, Bn 2 к 1. Ну, давайте вот здесь поставим Н. Хорошо, теперь нам надо поставить плоскость MNB1. Что у нас происходит? Естественно, MN мы можем соединить, NB1 мы можем соединить. По-другому никак. Дальше, на самом деле, у нас строится спокойно B1 какая-нибудь. Давайте пусть будет K. И вот наша плоскость. Почему произошло так? дело в том, что у вас плоскость. Вот смотрите, сразу говорю, то, что вот это я сейчас рассказываю на ЕГЭ, это надо писать. То есть плоскость С параллельно плоскости А1Б1С1. Следовательно, из точки Б1 пойдет линия пересечения плоскости А1Б1С1 параллельно НК, о НМ точнее, потому что при пересечении двух параллельных плоскостей третьей линии пересечения параллельны. Это, соответственно, надо знать. И вот так строится у нас наше а, сечение. Естественно, так как B1K и MN у нас параллельны, то понятно, что фигура получилась обыкновенной трапецией. Какая трапеция? Это там, прямоугольная, равнобедренная. Этому это мы в процессе решения разберемся. Теперь, какие дальше нюансы? Давайте посмотрим на треугольник. Сразу также хочу отметить, что если вы не рисуете себе дополнительных построений, то есть не перекладывайте в планиметрию сечения, не смотрите грани, как что у вас пересекает. Ну, это прямой путь к тому, что ни хрена вы не сделаете. Грубо прозвучало, но оно так и есть. Потому что тяжело просто так все понимать. Так, давайте здесь точку H возьмем. Она нам понадобится. Смысл в чем? Ну, вы уже поняли, да? Наверняка, что я пытаюсь нарисовать параллельность с а, высотой. А вообще, откуда такое появляется? У нас вот есть отношение 2 к 1. Нам говорят, что АМ к МС 2 к одному. Давайте вот пусть. АС. Ну, естественно, так как и БС это 3Х. Просто так возьмем. Тогда... АМ из отношения будет 2Х. Логично? Логично. При этом СМ будет просто Х. Пусть у нас высота наша, ну вот это BH, перпендикулярно АС. Понятно, что треугольник равносторонний, значит H это середина. Потому что высота у нас является медианой и бисектрисой в одностороннем треугольнике. Следовательно, АН AH будет равно 1,5Х. И в таком случае мы получаем, что HM. Равно 0,5x. Значит, отношение CM к MH это x к 0,5x. Или 2 к 1. Что в свою очередь равно отношению CN к NB. А это говорит о том, что у вас по теореме Файлса получается MN параллельно HB. Вот так вот отлично получилось. Это нам... Понадобится. Следовательно, а так как MN у нас еще параллельно b 1 к то и, соответственно, B1K параллельно HB. Ну, логично в таком случае сказать, что K-середина нашей A1C1. Все, вот это у нас пункт А. Теперь смотрим пункт Б. Найдите площадь сечения. Плоскостью, да, если аб 6 а А1 корень из трех. Единственное, давайте все-таки достроим перпендикуляр вот здесь. То есть, нашу точку H. И вот так вот. Хорошо. Что там нужно понимать? Давайте нарисуем наше сечение. Сейчас будет небольшой спойлер. Это прямоугольная трапеция. То есть, она вот так будет выглядеть. Почему она получается именно такой? То есть, здесь будет точка N, M, соответственно, здесь какая у нас там, кашка, по-моему, да, была? Да, кашка и B1. Откуда такое получается? Ну, вот смотрите. Дело в том, что получается KH у вас параллельно AA1. Элементарно это доказывается. KA1AH – обыкновенный параллелограмм из-за того, что KA1 и HA параллельны и равны друг другу. Раз они параллельны, то получается, что KH перпендикулярно у нас плоскости ABC. Раз она перпендикулярна плоскости ABC, то получается, что HM это проекция МК на плоскость ABC. При этом, раз это проекция, давайте CB напишем и все, у нас есть с вами перпендикулярность AC. И, соответственно, HB. Ну, а из-за параллельности мы получаем, что AC также перпендикулярно NM. Ну, вот и все. То есть, мы получили, что проекция перпендикулярна прямой, лежащей в плоскости. Соответственно, и наша наклонная MK будет перпендикулярна этой же прямой. То есть, соответственно, MK перпендикулярна MN. Вот вам получилась прямоугольная трапеция. Хорошо. Далее, что нам надо? У нас АВ это 6. Для того, чтобы найти площадь этого сечения, нам необходимо с вами полусумма основания умножить на высоту. С основаниями все очень, в принципе, легко. b а, 1 к это высота в равностороннем треугольнике со стороной 6. То есть найти ее, в принципе, не тяжело. Это 6 на синус 60 на корень из 3 на 2. 3 корня из 3. Дальше, mn из подобия треугольника cmn и chb с коэффициентом подобия 2 третьих там получается. Ну, у вас как бы 2x там x, соответственно, все это 3x, и вот вы 2 х делите на 3x, получаете коэффициент подобия 2 к 3. То есть mn будет составлять 2 третьих от hb, ну и то же самое, соответственно, от кб 1 То есть 2 третьих от 3 корня из 3 это уже 2 корня из 3. Третий момент. Вам говорят, что боковое ребро АА1 корень из 3. Давайте быстренько глянем на треугольничек вот такой вот. На треугольник, соответственно, HMK. Ну понятно, вот здесь у нас, естественно, корень из трех. А HM сколько она составляет? Мы посчитали, что Hm это 0,5х. Если вся AC это 3х, там 0,5х, то есть это 1 шестая от АС. То есть фактически это единица. Ну и понятное дело, что по теореме Пифагора в таком случае МК это 3 плюс 1, под корнем это 2. Все. В таком случае площадь нашего сечения mnb 1 к это полусумма оснований. И умножить на высоту. Ну здесь естественно остается просто 5 корней из 3 вот, в принципе, все решение для данного задания. Решите неравенство. Что у нас есть тут? Есть определенные формула, А именно, если у нас а идет в степени логарифм b по основанию c, это можно записать как b в степени логарифм а по основанию c. Но, естественно, у вас там b, a и c там должны быть больше нуля. И, соответственно, c не равно там, единице. Ну вот в принципе мы сейчас это с вами и сделаем. Выполним некоторые преобразования, то есть распишем 27 в степени десятичного логарифма, вот x минус 1. Это можно представить как 3 в 3 и соответственно вот в этой степени x минус 1 ну это конечно же будет 3 в степени 3 в десятичных логарифма x минус 1. Дальше x в квадрате минус 1 в степени десятичного логарифма 3. Мы распишем как 3 в степени десятичного логарифма x в квадрате минус 1. Но сразу учтем, что x в квадрате минус 1 должен быть больше 0. Хорошо. Тогда мы с вами получаем какое выражение. Мы получаем 3 на 3 десятичный логарифм от x минус 1 должен быть меньше либо равен, чем 3 десятичный логарифм x в квадрате минус 1. При учете, что x в квадрате минус 1 больше 0. Хорошо. Ну, кстати, можно сразу написать, что x минус 1 тоже больше 0. Он все равно вот отсюда будет появляться. И тогда, с учетом того, что это x минус 1 на x плюс 1. Так как x минус 1 больше 0. То, чтобы выполнилось, x плюс 1 больше 0 тоже должен быть. О, какая красота. Следовательно, у нас получается 3 десятичных логарифма от x минус 1 меньше или равно, чем десятичный логарифм от x минус 1 x плюс 1. При учете, что x больше 1. Ну, Потому что отсюда будет у нас выходить x больше 1. Отсюда x больше минус 1, 1. Отсюда от минус бесконечности до минус 1. От 1 до плюс бесконечности. И все три они пересекутся там, где x больше 1. То есть фактически нам необходимо решить вот такую вот системку неравенства. При этом, что у нас с вами есть? Ну, естественно, основание логарифма у нас больше единицы. То есть мы троечку занесем сюда, у нас получится x-1 в кубе. И соответственно остается x-1 в кубе минус x минус 1 на x плюс 1 меньше либо равно 0. При учете, что x больше единицы. У нас есть общий множитель, мы его, естественно, выносим. То есть у нас x-1 есть. Здесь остается x-1 в квадрате. Минус x плюс 1 меньше либо равен 0 при учете, что x больше 1. В таком случае дальше что мы можем сделать? Естественно, с учетом того, что x больше единицы, то вот это выражение, которое x минус 1, оно обязательно положительное. Соответственно, раскрываем второе выражение. Это x в квадрате минус 2x плюс 1. Там минус x, соответственно, минус 1. Меньше либо равно 0, при учете, что x больше 1. Эти взаимы уничтожаются. У нас остается x в квадрате минус 3x. Ну или x на x минус 3. Меньше либо равно 0. При учете, что x больше 1. Опять же, x больше 1, то есть x положительное число. Остается x минус 3 меньше либо равно 0. x больше 1. Понятное дело, что х тогда принадлежит от 1 до 3 включительно. Вот, в принципе, все решение. И вот так можно делать. У вас же система, у вас уже условия появляются. То есть, иногда задают вопрос, блин, ну мы же убрали x-1 ну вот, на вот этом этапе. Как так можно? А вот так вот можно, потому что у вас система и у вас есть условия определенные. Хорошо. По вкладу А банк в конце каждого года увеличивает на 20% сумму, имеющуюся на вкладе в начале года. А по вкладу Б на 12%. Каждый из первых двух лет найдите наибольшее натуральное число процентов на третий год по B. При, каждом, а при котором на все три года вклад будет менее выгоден, чем A. Хорошо. А. Хорошо. В чем смысл? Вот смотрите. Вклад А. Давайте посмотрим, что происходит. Вот есть у вас S. Это сумма вашего вклада. А на ЕГЭ так и пишем. Пусть S это сумма вклада. Дальше. Он увеличивается. То есть, через год чему он будет равен? К этой сумме S. Прибавит 12% от этой суммы. Ну, естественно S можно вынести. Тут будет S на 1,12. Надо понимать, что сумма с учетом процента. То есть с учетом прибавки. Это сумма предыдущая умноженная на 1,12. То есть дальше будет. Из этой суммы получится вот такая сумма через 2 года. И из вот этой суммы естественно получится вот такая сумма. Это вклад А. Теперь вклад в Б. То же самое. То есть у вас только там... Единственное, да, я немножко напортачил. Давайте мы немножко изменим. Это Бшечка. И вот здесь будет нюансик. У вас потом в третий год непонятный процент. То есть поэтому мы умножаем 1 плюс R на 100. Ну, как вот здесь происходило умножение. То есть если эску там вынести... 1 плюс R на 100, вот как с 12, это вот 1,12. Просто нам неизвестен этот процент, как раз вот мы его будем искать. А вот здесь распишем ашечку, там уже легко. Можно сразу написать 1,2 в 3 Потому что у вас по 20% лежит, я немножко перепутал циферки. Такое случается. Хорошо, вот как выглядят вклады через 3 года. И вам говорят, что вот этот вклад должен быть выгоднее, чем вот этот. При этом r в обязательном порядке натуральное число. Вот так и пишем. Соответственно, s на 1,2 в мест минус s 1,12 в квадрате на 1 плюс r на 100. Должен быть, естественно, больше нуля. Ну, что тут можно сделать? На s обе части поделить. Второй момент. Естественно, считайте всегда все в обыкновенных дробях. То есть, 1,2 это 12 десятых или 6 пятых. То есть, 6 пятых в третьей. 1,12 это 28,25. То есть, 28,25 в квадрате. 1 плюс r на 100. Можете, кстати, замену сделать 1 плюс r на 100 на какую-нибудь букву m. В таком случае, что получается? 1 плюс r на 100 будет... Соответственно, меньше, чем, если мы перенесем, там минус 6, поделим. Соответственно, получается 6 в 3 на 5 в 3 умножить на 25 во второй, на 28 во 2. Ну, вот здесь будет небольшой, конечно, геморрой. То есть, 6 в 3 это там 2 в 3 на 3 в 3. 25 в 4 это 5 в 3. В квадрате 5 четвертый. Здесь 5 в третий. 28 это что у нас? Это 4 умножить на 7. То есть, это 2 в квадрате на 7. То есть, будет 2 в четвертый на 7 в квадрате. Именно так вы на ЕГЭ будете считать на самом деле. Ну, а дальше сидеть там сокращать. Здесь сократилось. Здесь сократилось. Осталось у вас 3 в третий на 5. Это, соответственно, 135. И... Соответственно, 7 в квадрате на 2. То есть 98. Следовательно, r на 100 будет меньше, чем там, 135 минус 98 на 98. Значит, r будет меньше, чем там, 135 минус 98. Это 37. Давайте напишем. 98 и умножить на 100. А вот тут вы уже будете делить. особо-то ничего и не сделаешь. Но вы должны помнить, что делить до бесконечности нет смысла. Потому что у вас надо найти натуральное R. И соответственно R там будет получаться меньше чем 37,7. И все, и на этом остановится деление. Почему? Потому что мы все равно напишем наибольшее это 37%. А вот в принципе решение для данного задания. В параллелограмме АБСД угол А острый на продолжении сторон АД и СД за точку D выбраны М и Н соответственно, причем АН и АД равны, СМ и СД равны. Докажите, что БН и БМ равны тоже. Ну и надо будет найти МН, если АС дано и есть синус БАД. Хорошо, давайте нарисуем параллелограмм. Вот предположим наш параллелограмм. Ведем обозначение. А, B, C, D. У нас есть продолжение сторон. Продолжили сюда, продолжили сюда. Там достраивается, соответственно, CM равно CD. Ну, давайте достроим. Вот здесь будет М, соответственно, эти равны. И АН равно АД. Ну, хорошо, построили. АН равно АД. Эти тоже одинаковые. Все. И нам надо доказать, что bn, то есть вот это, равна bm. Вот этой. Сделаем некоторые обозначения. Ну пусть у нас угол а это альфа. И сейчас мы побежим просто по углам всех наших, ну, какие у нас есть. Понятное дело, что угол adc в таком случае 180 минус альфа, так же как и угол abc. Потому что сумма, сторон, ой, сумма углов, прилегающих к одной стороне, параллелограмме 180. В таком случае угол АДН, соответственно, как смежный с углом АДС, угол СДМ абсолютно так же. Там угол СМД, потому что треугольник равнобедренный. И угол АНД, они все будут по альфа. То есть, у вас получается здесь альфа, здесь альфа, здесь альфа, здесь альфа. Дальше. Следовательно, если посмотреть на треугольник, например, АДН, что получается? То угол НАД в нем, это 180 минус 2 альфа. Следовательно, весь угол НАБ... С учетом того, что вот здесь 180 минус 2 альфа. И альфа получается 180 минус альфа. Отлично. Ну и абсолютно аналогичным образом у нас с вами находится уголочек BCM. Хорошо. Теперь что дальше? А дальше у нас получается, что AD равно AN. А с другой стороны AD, например, равно BC. И, например, получается AB равно CD. А оно, в свою очередь, равно CM. То есть, у вас вот здесь хорошо. И, соответственно, вот здесь. Что мы получаем? Мы получаем, что треугольник BAN равен треугольнику BCM. Ну, CMB без разницы. А по двум сторонам и углу между ними. А раз они равны, то BN равно BM как стороны напротив равных углов лежащие. Вот, в принципе, доказательства для пункта А. Теперь давайте посмотрим B. Нам с вами дается синус угла BAD. Ну, хорошо, это хотя бы какой-то кайф есть. И нам дается AC. Первое, что следует учитывать, то, в принципе, треугольник и вот эти наши два треугольника, они будут равны. А единственное, естественно, конечно же, это надо будет сейчас немножечко доказать. Что у нас есть? Понятное дело, что угол ABC, мы это уже писали, это 180 там минус альфа. И, в принципе, все, кайф равенство углов есть есть равенство сторон есть есть то есть получается что треугольник ABC равен например треугольнику ABN ну естественно АС в таком случае равно bN то есть мы уже знаем что наши стороны по 5 хорошо а нам надо кстати с вами найти мн да. То есть мы получили равнобедренный треугольник, у которого боковые стороны по 5. Вот если мы с вами узнаем, чему равен там синус или косинус угла nbm, то нам с вами сразу станет гораздо легче. А узнаем мы, в принципе, достаточно легко это. Смотрите, вот у нас угол nbm, это что? Это угол abc минус сумма углов abn и угла cbm но при этом смотрите то есть о чем я мы берем вот этот угол вот этот вот и вот этот вот угол но дело в том что вот этот угол он же равен вот этому углу правильно правильно то есть мы вот здесь сейчас с вами можем написать угол cm b плюс угол cbn. А вот смотрите, сумма вот этих углов, если рассмотреть треугольник bcm, это фактически 180 минус угол bcm. А угол bcm у нас известен, это 180, так мы же его где-то писали, да, 180 минус альфа. То есть мы получаем... 180 минус 180 плюс альфа. То есть это будет просто альфа. И здесь соответственно у нас с вами выходит 180 минус альфа и еще минус альфа. Это 180 минус 2 альфа. Отлично. А дальше вспоминаем формулы приведения. Косинус 180 минус 2 альфа. Это то же самое, что минус косинус 2 альфа. У нас известен с вами просто синус альфа, потому что это как раз угол альфа. Как мы можем двойной угол по косинусу расписать через синус? Ну, это единица минус, соответственно, 2 синус квадрат альфа. То есть, получается 2 синус квадрат альфа минус единица. В принципе, все. То есть, 2 умножить, сколько там было-то у нас, я уже забыл. 5 тринадцатых, да? То есть, 25, девятых. Ну, и, соответственно, минус 1 если посчитать, это будет минус 119, 169. Ну а дальше все. То есть, для того, чтобы найти mn, вспоминаем теорему косинусов. Это наши боковые стороны в квадрате. Минус их удвоенное произведение. На косинус угла между ними. И, естественно, все это хозяйство еще и под корнем. Здесь остается врубить навык арифметики. Я уж пропущу все это. Я думаю, вы на слово мне поверите, что получается 120. 13 вот, в принципе, все решение для данного задания. Дальше. Найдите все значения положительные для А, при каждом из которых корни уравнения принадлежат отрезочку. Да, Ну, хорошо. Что у нас с вами здесь есть? В принципе, здесь опять однородное уравнение второй степени. То есть, смысл в чем? У вас написано... 3а в степени x в квадрате минус 4 в степени x в квадрате плюс 2 на 4 в степени x на а в степени x поэтому мы спокойно зная что а число у нас положительное по условию то есть мы все равно там для положительных ищем то есть а больше нуля мы в обе части делим на а в степени 2x Тогда получается как бы здесь 3 просто, потому что это сократится определение. Минус 4а, то есть это в степени х, это в степени х в квадрате. Плюс 2 на 4 в степени x на а в степени x, Так как тут оно было, а тут квадрат, они тоже сократятся. Хорошо, дальше что мы с вами можем сделать? Ну, единственное, на минус 1 умножим обе части, то есть будет 4а в степени 2х минус 2 на 4 делить на а в степени x Минус соответственно 3 равно 0. В принципе вы можете здесь там, замену еще сделать. Там, на b решить квадратное уравнение как кому удобнее. Но по теории вето сумма корней была бы 2 произведения а, минус 3. То есть корни подобрались бы очень легко. То есть 4а в степени x равно 3. Или 4 делить на а в степени х равно минус единица. Естественно, у нас здесь решение быть не может, потому что положительное число в степени ну, не даст отрицательное. Соответственно, у нас остается здесь. А остается у нас, что x равно логарифм 3 по основанию 4 делить на а. Все великолепно. Вот оно наше решение. Теперь. Наши корни должны лежать на отрезке от минус 2 до минус 1. Поэтому мы так и пишем, что логарифм 3 по основанию 4 делить на а больше либо равно минус 2. Но при этом логарифм 3 по основанию 4 делить на а меньше либо равно минус 1. Нам надо решить вот такую систему. Ну что там получается? Естественно мы немножечко попреобразовываем. То есть 3 по основанию 4 делить на а больше либо равно... Чем логарифм так 4а в степени минус 2 это фактически а в квадрате делить на 16. Ну и тут то же самое: что логарифм 3 по основанию 4 делить на а меньше либо равно, чем логарифм сколько там a а делить на 4. По основанию 4 делить на а. Дальше что? Дальше, естественно, мы расписываем а, рационализацию, но учитываем при: во-первых, а больше 0. И сразу а не равно 4. Откуда это берется? Ну, это берется элементарно вот отсюда. Иначе вы просто получаете в основании единицу. Но по-хорошему, конечно, ее отдельно а равная 4 проверить. То есть подставив вот сюда. То есть, если вы сюда подставите, вы получаете 1 там, соответственно, минус 2. Сколько там? Минус 3. Ни черта у вас, короче, не получается. Все, забыли тогда про это. Ладно, что будет дальше? Естественно, используем рационализацию. То есть, 3 минус а в квадрате. Так, в квадрате делить на 16. И здесь 4 делить на а минус 1 больше либо равно нулю. И такая же штучка во втором случае. То есть, 3 на а делить на 4 на 4а минус 1 меньше либо равно нулю. Остается только решить. Так, в первом случае будет 48 минус а в квадрате. Давайте так пока запишем. 48 минус а в квадрате. Ну и соответственно здесь 4 минус а. Больше либо равно нулю. Здесь получается 4 минус а. Только не 4. 3 на 4. Там 12 получается. Да, с арифметикой немножко косякнул. И соответственно 4 минус а. Меньше либо равно нулю. Понятное дело, что 16 я убрал. Единственное, вот здесь еще делить на а. Их, конечно, можно оставить, но мы все равно смотрим при учете, что а больше нуля. Поэтому, по идее, при условии, что а больше нуля, это не обязательно делать. Дальше мы раскладываем по формуле разность квадратов. И, единственное, меняем оба знака. Потому что, если мы с первой скобки минус вынесем, со второй скобки минус на минус даст плюс. И, как бы, ничего не поменяется. То есть, 1 минус корень из 48, так, а плюс корень из 48, по-моему, я вместо а сказал единице в прошлый раз. Ну ладно, а минус 4 больше либо равно нулю. Ну и, соответственно, здесь а минус 12, а минус 4 меньше либо равно нулю. Ну а дальше просто нам необходимо рисовать одну большую прямую и отмечать, что у нас тут получалось. Так, корень из 48. Ну, это самое большое число здесь, соответственно, корень из 48. Дальше у нас будет четверочка. И, соответственно, минус корень из 48. Конечно же, опять, с учетом того, что А больше нуля, вот, вот это можно даже было не смотреть. Ну, начертили и начертили, бог бы с ним. Решение для первого будет вот такое. Решение для второго. Что у нас там, 12 и 4? Здесь 12, здесь 4. Оно будет вот такое. И мы с вами ищем пересечение. Пересеклось оно вот здесь и вот здесь. Да? Но опять мы помним, что а не равно 4. Следовательно, на выходе мы получаем, что а принадлежит от корня из 48 до 12. Корни 48, вы в принципе можете взять 16 вынести и написать как 4 корня из 3, чтобы было как в ответе. Ну, если вам очень сильно на это, конечно, хочется, это хочется сделать. А, хорошо, давайте посмотрим 18 задание. У нас известно, что числа А, Б, С, Д, Е и Ф это различные, расставленные в некотором, возможно, ином порядке. 2, 3, 4, 5, 6 и 16. И спрашивают, может ли выполняться равенство. Здесь достаточно просто подобрать, немножечко посчитать. У меня получились вот такие числа. 16 четвертых, 5 третьих, ну и соответственно 2 шестых. В результате получается 4 плюс 1,2 третьих. Ну и, соответственно, плюс 1 третье. Понятно, как раз это дает шестерочку. Теперь пункт Б. Что тут нужно понимать? Дело в том, что 961,240, 961, если выделить целую часть, это будет 4,1,240. При этом 240, если разбить на множители простые, это 2 в четвертой 3,5. Соответственно, наши дроби, которые были, они обязательно в порядке содержали знаменатель 2 в четвертой. Ну, может, конечно, с комбинацией тройки и пятерки. Обязательно пятерка была. Ну, и, соответственно, тройка с комбинацией. Потому что у нас пятерка нигде, кроме как чистая пятерка, не встречается. Соответственно, она точно была. То есть, наши дроби были 1,16 плюс, соответственно, B пятых и плюс там CD, например. При этом, если мы посмотрим, какие C и D у нас остаются. То есть, остается вообще числа, то есть, если мы используем 16 и 5, у нас 2, 3, 4 и 6. Вот мы возьмем максимально возможную дробь, которая получается из этих чисел. Это, конечно же, 6 вторых, то есть, троечка. Но тогда максимально возможная сумма а делить на 16 плюс b делить на 5, это будет из оставшихся, то есть, мы забрали, то есть, естественно, это будет 3 шестнадцатых плюс 4 пятых. 3 шестнадцатых плюс 4 пятых. Это у нас 3 шестнадцатых это 0,1875 плюс 0,8. То есть мы получаем число. Вот такое, и оно меньше единицы. И мы понимаем, что максимально возможные значения никак не дадут 4 целых. То есть больше 4. Они в любом случае меньше 4. Значит, нет, такой вариант у нас невозможен. И теперь пункт В. Найдите наименьшее значение, которое может принимать сумма. Но очевидно, когда оно будет наименьшее? Да чем больше у нас знаменателей, тем меньше будет их сумма. То есть мы уже можем сказать, что однозначно в знаменателях у нас используется 16... 6 получается. И какая там пятерка, да? 16, 6 и 5. То есть вот такие вот у нас дроби. При этом желательно гасить, скажем так, вот у нас остались числа 4, 3 и 2. Наибольшее гасить, скажем так, каким там? наибольшим. То есть будет 4, 16, 3, шестых и 2, пятых. Ну потому что если вы условно возьмете 2, 2, 16 и 4, 5. Понятно, что 4, 5. Исходя из 2 пятых, переходя, она увеличивается больше, чем уменьшается 4 шестых, переходя, в... переходя в 2 16. И тогда это получается сколько тут у нас общий знаменатель? То есть это 1 четвертая плюс 1 2 плюс 2 пятых. То есть до 20 если доведем, то есть будет 5, 10 и соответственно 8. В результате это 23 двадцатых. Вот наименьшее. Конечно же, вы можете, в принципе, вот я же записал вот так, 4, 3 и 2, вот эти числа. Чтобы прямо безопасить, и прямо аргументация была идеальная, посмотреть еще расположение 4, 2, 3, 2, 3, 4, соответственно, 2, 4, 3, если останется время на ИГ, и 3, 2, 4, 3, 4, 2. Ну и показать, что вот это у нас, конечно же, наименьшее число. В принципе, все. Задание мы с вами разобрали. Вариант тоже разобрали. Если вам понравилось, не забывайте про подписку, про лайки. Рассказывайте друзьям о канале. И обязательно пишите комментарии. Это все нужно для продвижения канала. Если он будет двигаться, я тоже буду двигаться для того, чтобы записывать эти видео. Рад, что смотрите, дорогие друзья. И до новых встреч.